Мать его Здесь от покойника конкретно можно обрести Они творят вещество и шныряют по ночам И даже в доме этой ночью нет покоя нам А за окном горит луна и светит на поход. В пуги кошка наша черная поджала хвост И слышен за окном ужасный и загробный бой Наверное, трупы под землею потеряли покой Мертвый в доме, закрой зеркала Мертвый в доме, что ты за угла Мертвый в доме, е-мое, он жаждет вашей крови, он получит ее. Твоя пропавка этой страшной ночью умерла. Была при жизни ведьмой очень-очень злоя она. Теперь она в гробу и на столе. Я думаю, ее уже давно летает на медле. Мы содремали, бабушка тотчас пилила очень мертвые на нас. Из мертвых пасти ее вылезли большие клыки. Бабушка нас, мы ж твои правнуки. Мертвый в доме, закрой зеркала. Мертвый в доме, ждет ты за углом. Мертвый в доме, он как-то проник. Он жаждет вашей крови, защищайся, мужик. Она без нас Луни За сон я слышу, как она встаёт И когти выпустив свои, она ко мне идет. От страха словно парализовала нас Она бандит немедленно в меня клыки сейчас Я чувствую, она оставит нас тут навсегда С тобою будем здесь торчать до страшного суда Мёртвый в доме, закрой зеркала Мёртвый в доме, что ты за угла Мёртвый в доме, ё-моё Жаждет вашей крови, он получит ее. Мертвый в доме, закрой зеркала. Мертвый в доме, ждет из-за угла. Мертвый в доме, он как-то проник. Он жаждет вашей крови, защищайся, мужик.